Вам ноги Нагиевнатовой Ежедеское воспоминание Начала войны Лето в Загорске Как оно мирно Для нас начиналось Мама красивая была Молодой В дачном саду На качели качалась. Лето в Загорске Нам жить буду жить но часто пожарные к приезжают. Учатся скоро пожары тушить. Скоро все делают, будто играют. При в тревожно чуть-чуть. Папу начальство к себе вызывает. Наших подушек касается шут. Папа все реже домой приезжает. В небе московском, аэростаты, Пушкин нахухневшись, смотрит вокруг, Снег закружил, нежданный, мохнатый, Красная площадь тревожно молчит, где-то шарманка играет уныло. как ее звук, стрепучий, тяжел, Урья проползают по улицам танки, что вырвались чудом. Из выжженных тем, Окна крест-накрест заклеены в тюдо. Сутки на крыше стоят москвичи, Им наплевать теперь на простуду. Знай зажигалки, туши и топки. Снова поутру уходят колонны, Идут ополченцы, потрая Лица суровые, непреклонные. Дага разобьем ни шагу назад. Ну и еще одно стихотворение Олега Столярова, московского поэта. Они шли, шли и шли от своей до чужой земли, от своих. До чужих полей, а От своих, Что любили сильней. Вот, как парень печать залил, Сколько было дней И ночей, Сколько было обралов, Тревог. О войне, о войне, о тех расскажете, что писали вас в трудный час, Перед нами судьбами ляжете, но дошедшие до нас Фронтовые, порой короткие, не зателивая души, Письма нежные, разговорные, Вы из прошлого к нам пришли. под ржевом погиб, эта фраза застряла в песках. Он под ржевом погиб, эта фраза у нас в головах. Он погиб лежит, на траве отпечатаны плечи. Ну а мы не спили еще этой чаши коски человечки. Это будет потом, когда года стремгла пролетая. Нам поведают всем, в чем солдатская правда. Got it. Nós aqui a cidade Вместе, все вместе, песню хотят ли русские войны.